Глава третья. Искушение и падение. Посреди рая, подле древа жизни, росло древо познания добра и зла. Это дерево было специально создано Богом, чтобы стать залогом их послушания веры и любви к Нему. Под страхом смерти Господь запретил нашим прародителям вкушать плоды с Него и велел не прикасаться к Нему. Он сказал им, что они могут, когда захотят, есть плоды со всех деревьев, растущих в саду, за исключением этого одного. Если же вкусят от него, то непременно умрут. Когда Адам и Ева поселились в прекрасном саду, для счастья у них было все, чего они могли пожелать. Но в своем премудром замысле Бог решил проверить их преданность, прежде чем даровать им вечную жизнь. Они должны были заслужить его благосклонность чтобы иметь право общаться с ним лицом к лицу. И все же он не оградил их от зла. Сатане было позволено искушать их. В случае, если бы они вынесли испытания, то смогли бы наслаждаться нескончаемой милостью Бога и его небесных ангелов. Оказавшись в своем новом положении, сатана застыл в изумлении. Все его счастье улетучилось, он смотрел на ангелов, некогда бывших счастливыми с ним, но теперь же изгнанными с неба. До их падения их совершенное блаженство никогда не омрачалось и тенью недовольства. Теперь, казалось, все изменилось. Лица, которые ранее отражали образ их Создателя, теперь были мрачными и утратившими надежду. Отныне среди них царили препирательство, раздор и горькие упреки. До восстания эти чувства были неведомы небожителям. Лишь теперь перед сатаной открылись ужасные последствия его мятежа. Он содрогался от этих мыслей и боялся смотреть в будущее и обдумывать, чем все может закончиться. Настало время воспевания радостных хвалебных гимнов Богу и его возлюбленному сыну. Ранее сатана руководил небесным хором. Он запевал первым после чего все ангельское воинство присоединялось к Нему, и по небу проносилась славная мелодичная музыка в честь Бога и Его возлюбленного Сына. Теперь же, вместо сладостных звуков музыки до слуха великого лидера восставших ангелов доносились распри и гневные слова. Где он находился? Может, все это просто ужасный сон? Действительно ли он был изгнан с неба? Неужели небесные врата больше никогда не отворятся для Него, и никогда более Ему не дозволят войти в них. Приближался час поклонения, когда сияющие славой Бога ангелы падут в почтении перед Ним. Никогда больше Он не соединится с ними в этом ангельском пении. Никогда более Он не поклонится Господу в благоговейном страхе, выказывая свое почтение в присутствии вечного Творца». Если бы он только мог снова стать таким же непорочным, верным и преданным, как раньше, с великим удовольствием он тотчас бы отказался от посягательств на власть. Теперь же все это для него было утрачено, и наступил час расплаты за его самонадеянное восстание. Но и это было не все. Он подстрекал к восстанию других ангелов, которые были теперь так же потеряны, как и он сам которые никогда не помышляли ставить под сомнение воли неба или отказываться от послушания закону Божьему, пока он не вложил это в их умы, уверяя, что они смогут наслаждаться еще большей, еще лучшей, высшей и славной свободой, чем та, которую они знали. Такими хитрыми уловками ему удалось обмануть их. С тех пор ответственность, от которой он был бы рад освободиться, была возложена на него». Омраченные разрушившимися надеждами, эти существа стали непокорными. Вместо обещанного большего блага они пожали печальные последствия непослушания и пренебрежения законом Божьим. Никогда больше эти несчастные существа не склонят своих голов перед мягким управлением Иисуса Христа. Никогда больше их дух не будет взволнован глубокой искренней любовью, умиротворением и радостью, которые они черпали от его присутствия. Никогда они не смогут возвратиться к нему в радостном послушании и благоговении. Сатана трепетал, глядя на плоды своей работы. В одиночестве он размышлял о прошлом, настоящем и о своих планах на будущее. Его могучее тело дрожало словно от неистывающей бури. В этот момент мимо проходил ангел с небес. Сатана окликнул его и попросил о встрече со Христом, что ему было разрешено. Тогда он поведал Сыну Божьему, что раскаялся в своем восстании и желает снова ощутить на себе милость Бога. Он всем сердцем хотел снова занять место, предназначенное ему когда-то Богом, и находиться под его мудрым командованием. Христос оплакивал горе сатаны, но, повинуясь мудрости Бога, ответил ему что на небе его больше никогда не примут. Небо не может подвергаться опасности. Небеса были бы омрачены, если бы он был принят обратно, ибо грех и мятеж зародились в его сердце. Семя восстания все еще произрастало в нем. У него не было оснований для бунта, и он безнадежно погубил не только себя, но и множество ангелов, которые могли бы жить счастливо на небе, если бы проявили стойкость. Закон Божий мог порицать, но не мог прощать. Он не раскаялся в своем восстании, увидев милость Божью, которой злоупотребил. Было просто невозможно, чтобы его любовь к Богу настолько возросла после его падения, и что это привело его к радостному подчинению и счастливому послушанию его закона, которым он пренебрег. Причина его горя стала сожаление, испытанное им, когда он потерял сладкий свет неба, а также тяготящее чувство вины и разочарования, постигшее его после того, как его ожидания не оправдались. Оказалось, что быть полководцем за пределами небес – это не то же самое, как быть удостойным почести в божьих обителях. Лисшившись всех привилегий, обладателем которых он был на небе, сатана чувствовал, что не в силах нести бремя потери, он жаждал вернуть все это». Эта великая перемена в его положении вовсе не усилила его любви к Богу и к его мудрому и справедливому закону. Окончательно убедившись в том, что шансов на восстание своего прежнего статуса не существует, сатана проявил свою злобу с еще большей ненавистью и пламенной яростью. Бог понимал, что такое решительное восстание так просто не утихнет. Сатана непременно будет искать возможности досаждать небесным ангелам и проявлять презрение к его власти. Поскольку ему не было дозволено войти во врата неба, он станет поджидать прямо у входа, насмехаясь над ангелами и пытаясь сеять раздор, когда те входят и выходят из небесного города. И было очевидным, что он будет стремиться разрушить счастье Адама и Евы. Он будет всячески пытаться побудить их к восстанию, зная, что это вызовет горе на небе. Его последователи искали своего вождя. Он, очнувшись от оцепенения, сообщил им о своих самонадеянных планах вырвать из рук Бога, благородного Адама и его спутницу Еву. Если ему удастся обманным путем вовлечь их в непослушание, Бог будет вынужден искать способ, позволивший бы помиловать их. И тогда он, Сатана, и все падшие ангелы, могут справедливо рассчитывать на то, что Божья милость распространится и на них. Если же этого достигнуть не удастся, они могли бы объединиться с Адамом и Евой, ибо как только они нарушат закон Божий, то чаще станут такой же причиной Божьего гнева, как и они сами. Их прегрешение приравняло бы их к участникам восстания, и тогда Сатана вместе со своими падшими ангелами могли бы объединиться с Адамом и Евой, захватить Едем и превратить его в свой дом. Они полагали, что если бы им только удалось добраться до древа жизни, что росло посреди сада, их сила приравнялась бы к силе святых ангелов, и даже сам Бог не смог бы изгнать их. Сатана созвал своих злых ангелов и рассказал о своих планах. Не все охотно вызвались присоединиться к нему и принять участие в этом опасном и ужасном задании. Затем он сообщил им, что никому из них не доверит выполнение этой работы, поскольку считает, что лишь он один обладает мудростью, достаточной для осуществления столь важной миссии. Оставив их одних, чтобы они могли обдумать его слова, он отправился искать уединенное место, чтобы разработать план действий. Всеми силами он стремился убедить их, что это был их последний и единственный шанс». Люцифер убеждал их, что если они потерпят неудачу, исчезнет даже малейшая надежда на возвращение в свою небесную родину, и контроль над небесами или над любым другим сотворенным Богом местом будет навсегда потерян. Сказав это, Сатана удалился, чтобы обдумать свой план и обеспечить несомненное падение Адама и Евы. Он опасался, что его намерения могут быть расстроены, Однако даже если ему удастся подстрикнуть Адама и Еву к неповиновению Божьему завету и таким образом стать нарушителями его закона, ничего хорошего для него не случится, его собственное положение не улучшится, ибо его вина при этом только умножится». Он трепетал и содрогался при мысли, что может стать виновником того, как святая и счастливая чета погрузится в страдания и угрозения совести, испытываемое им самим. Сомнения терзали его душу. То он был тверд и решителен, то тянул время и колебался. Ангелы искали его, чтобы ознакомиться своим решением. Они согласились участвовать в его намерениях и разделить всю ответственность и дальнейшие последствия. Тогда сатана отбросил испытываемое им отчаяние и слабость и, будучи их предводителем, укрепил себя, чтобы, смело смотря в лицо опасности, бросить вызов авторитету Бога и Его Сына. Дьявол ознакомил падших ангелов со своими планами. Если он решится открыто приступить к Адаму и Еве и обвинить Сына самого Бога, они ни секунды не станут слушать Его потому что предупреждены и готовы к такому нападению. Могучий ангел, который все еще совсем недавно занимал на небесах величественное положение, несмотря на свою силу, не мог достичь желаемого. Поэтому он решил, что хитрость и обман сделают то, с чем не справится его мощь и сила. Бог собрал ангельское войско, велевым принять меры для предотвращения угрозы зла. На Небесном Совете Ангелов было решено направить в Едем вестников и предупредить Адама, что ему грозит опасность от лица врага. И вот двое ангелов направились к нашим прародителям. Святая чита приняла их с радостной невинностью, выразив благодарность их Творцу за то, что окружил таким изобилием своих даров. Они могли наслаждаться такими чудесными и привлекательными вещами, Казалось, все идеально подходит под их нужды и желания. Но то, что они ценили превыше всех других благословений, было общество Сына Божьего и небесных ангелов, поскольку с каждым их визитом они находили все больше общего и все больше новых открытий они замечали в красотах природы их возлюбленного дома в Едеме. У Адама и Евы было много вопросов в отношении множества вещей, которые они могли лишь смутно понять. С огромной любовью ангелы предоставили им ответы, которых они искали. Они также поведали им печальную историю восстания и падения сатаны. Ангелы отчетливо дали понять святой чете, что древо познания, посаженное в саду, служило залогом их послушания и любви к Богу, что высокое и счастливое положение святых ангелов сохранялось лишь при условии послушания и что первая чита находится в таком же положении, они могут повиноваться закону Божьему и быть несказанно счастливыми, или же ослушаться вседержителя и утратить свое высокое положение и впасть в безнадежное отчаяние. Ангелы возвестили Адаму и Еве, что Бог не станет заставлять их повиноваться ему, что он не лишил их права выбора идти против его воли, что они были людьми, самостоятельно отвечающими за свои действия, свободными повиноваться или же ослушаться его. Бог посчитал целесообразным возложить на них лишь один запрет, но нарушение воли Божьей непременно приведет их к погибели. Они поведали первой чете, что самый возвышенный ангел, наиболее приближенный ко Христу, отказался повиноваться закону, предопределенному Богом, для управления небесными существами. Что это восстание стало причиной войны, разразившейся на небе, в результате которой мятежный лидер вместе с перешедшими на его сторону и усомнившимися в Божьей власти ангелами был изгнан из небесных чертогов, и что этот падший оступник стал теперь врагом всего, что касалось интересов Бога и его возлюбленного сына. Ангелы сказали, что сатана намеревался навредить Адаму и Еве, и что им следует быть очень осторожными, поскольку они могут встретиться с падшим врагом. Но он не сможет причинить им вреда, пока не подчиняются Божьему повелению, ибо если в этом будет необходимость, все небесные ангелы придут на помощь людям, и противник не сможет навредить им. Но если они не станут повиноваться Божьему повелению, тогда сатана сможет подступиться к ним, спутать их мысли и нарушить их покой. Если же они проявят стойкость и не поддадутся искушениям сатаны, то пребудут в такой же безопасности, как и небесные ангелы. Но если они уступят искусителю, тот, кто не пощадил возвышенных ангелов, не пощадит и их. За свое прегрешение они должны будут понести наказание, ибо закон Божий так же свят, как и сам Бог и требуют безоговорочного послушания от всех существ, населяющих как небо, так и землю. Ангелы предостерегали Еву не отлучаться от мужа во время работы в саду, ибо без него к ней может подкрасться падший враг. Находясь порознь друг от друга, они подвергаются большей опасности, чем когда пребывают вместе. Ангелы наставляли Адама и Еву строго следовать повелению данному Богом в отношении древопознания, ибо они находились в безопасности только тогда, когда безоговорочно подчинялись Вседержителю. В этом случае падший враг был не в силах обмануть их. Бог не позволил бы сатане преследовать святую читу постоянно пытаясь искусить их. Он мог подступиться к ним только у древа познания добра и зла». Адам и Ева заверили ангелов, что никогда не нарушат явное повеление Божье. Исполнение его воли было для них наивысшим удовольствием. Тогда ангелы объединились с Адамом и Евой в гармоничной мелодии, воспевая хвалебные гимны Богу. Сатана, услышав это песнопение поклонения отцу и сыну, исходящее из райского Эдема, мгновенно исполнился завистью, ненавистью и злобой. Он обратился к своим последователям, говоря, что пора начать подстрекать их Адама и Еву к непослушанию, чтобы как можно быстрее обрушить на них гнев Божий и изменить их хвалебные гимны на слова ненависти и проклятия, обращенные в сторону их создателя. Сатана, приняв облик змея, вошел в Едем. Змей был красивейшим существом. Он имел крылья, которые во время полета сверкали, словно золото. Он не касался земли, а парил с места на место по воздуху и питался плодами, как и человек. Сатана, приняв облик змея и устроившись на древе познания, стал неторопливо наслаждаться его плодами. Ухаживая за садом, Ева задумалась и незаметно отошла от своего мужа. Заметив, что осталась одна, ее душу охватило какое-то мрачное предчувствие надвигающейся опасности. Но вскоре она отогнала от себя тревожные мысли, решив, что она достаточно умна и сильна, чтобы различить зло и противостоять ему. Именно от этого предостерегали ее ангелы. Вскоре она очутилась перед запретным деревом. Она разглядывала его со смешанным чувством любопытства и изумления. Висящие на дереве плоды были прекрасны, и Ева недоумевала, почему Бог так решительно запретил им срывать и вкушать. Удобный момент для Искусителя настал, делая вид, что ему известны волновавшие ее вопросы, он спросил ее, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3 глава, стих 1. Именно такими мягкими и приятными словами и мелодичным голосом он обратился к изумленной Еве она была изумлена, услышав речь змея. Змей умело расхваливал ее необычайную красоту, и не без удовольствия Ева слушала его. Но все же она была поражена, поскольку знала, что Бог не наделил змея даром речи. Это пробудило ее любопытство. Вместо того, чтобы бежать оттуда, она, прислушиваясь к его словам, медлила. Ей и в голову не приходило, чтобы такое прекрасное существо могло быть медиумом падшего врага. Однако не змей, а сатана говорил с ней. Эти слова обольстили Еву и вскружили ей голову. Если бы она встретила внушительное существо, подобное ангелу, она бы насторожилась, но, услышав этот странный голос, она должна была вернуться к мужу, чтобы узнать у него, почему другое существо может свободно обращаться к ней. Но вместо этого она вступила в диалог со змеем. «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая», — сказал Бог. «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бытие, 3 глава, стихи 2-3. На это змея ответил «Нет, не умрете». «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие, 3 глава, стих 4. Сатана внушал ей мысль, что, вкусив от этого запретного дерева, они смогут проникнуть в высшие сферы бытия и овладеть еще большими знаниями. С момента своего падения Сатана весьма преуспел в этом особом занятии побуждать людей к тому, чтобы, не удовлетворившись открытыми Богом истинами и не стараясь повиноваться тому, что он заповедал им, пытаться проникнуть в тайны Вседержителя, которые он по своей великой мудрости сокрыл от них. Сатана, внушая людям мысль, что они вступают в чудесную область познания, побуждает их таким образом к непослушанию Божьим заповедям. Но такого рода мысли являются всего лишь предположением и жалким обманом. Они отказываются понимать истины, которые им открыл Бог, и пренебрегают его заповедями – но при этом они стремятся постигнуть мудрость независимо от Бога и пытаются проникнуть в то, что Он пожелал скрыть от простых смертных. Люди воодушевляются своими прогрессивными идеями и очаровываются своей тщетной философией. Но на самом деле они, думая, что обрели истинные знания, пребывают в полной темноте. Они непрерывно учатся, но никогда не могут прийти к познанию истины. Бог не желал, чтобы эта безгрешная чита имела хоть какое-то представление о зле. Он открыл им добро, но скрыл зло. Ева сочла правдивым утверждение змея. «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3 глава 4 стих. Усомнившись в словах Божьих, она посчитала, что Бог что-то скрывает от них. Сатана смело намекнул на то, что Бог обманул их, чтобы не дать им возвыситься в своих знаниях и стать равными ему. Бог сказал, «Если вкусишь, от него смерть, смертью умрешь». Змей же сказал, «Если вкусите, не умрете». Искуситель заверил Еву, что, попробовав плод, она получит новое и превосходное знание, которое соделает ее, равное с Богом. Он привлек ее внимание к себе и стал беспрепятственно поедать сорванные с дерева плоды, уверяя ее, что они не только безвредны, но и невероятно вкусные и освежающие. Он сказал ей, что Бог запретил прикасаться к этим плодам и пробовать их, и лишь из-за того, что, они чудо... что их чудотворные свойства, о которых он, конечно же, знал, наделяют мудростью и силой. Змей утверждал, что обрел дар речи только благодаря тому, что питался плодами запретного дерева, и намекнул на то, что Бог не станет выполнять своих угроз. Он говорил, что этими словами Бог просто хотел запугать их и держать подальше от великого блага. Позже он добавил, что они не смогли умереть. Разве они не ели плоды дерева жизни, которое дают бессмертие? Он сказал, что Бог обманывает их, чтобы они не испытали более высокого состояния блаженства и более возвышенного счастья. С этими словами Искуситель сорвал плод и вложил его в руки Евы. «Да ныне, — сказал Искуситель, — тебе было под страхом смерти запрещено даже прикасаться к нему». Он сказал ей, что от употребления в пищу прикосновения или держания в руках этого плода у нее не возникнет никакого ощущения зла, и это точно не приведет к смерти». Прикоснувшись к плоду и не почувствовав никаких признаков Божьего гнева, Ева осмелела. Слова искусителя она сочла мудрыми и верными. Она попробовала плод, вкус которого оказался неповторим. Плод имел настолько восхитительный вкус, что ей показалось, будто она вступает в высшие сферы бытия. Затем она сама сорвала плод и съела его представляя, будто в нее вливается какая-то живительная сила, пробудившаяся от волнующего влияния запретного плода. Испытывая какое-то странное неестественное возбуждение, Ева набрала плодов запретного дерева и отправилась искать мужа. Найдя его, она рассказала ему о мудрых речах змея и захотела тотчас же отвести его к древу познания. Она сказала ему, что, вкусив плод, не почувствовала никакого приближения смерти, она напротив, испытала приятное, волнующее чувство. С того самого момента, как Ева ослушалась Бога, она стала действенным посредником, благодаря которому произошло падение ее мужа. Лицо Адама омрачилось. Казалось, он был поражен и встревожен. Похоже, в его душе происходила страшная борьба. Отвечая Еве, он сказал, что это должно быть тот самый враг, о котором их предупреждали, и что теперь, согласно Божьему приговору, она должна умереть. Она заверила его, что не чувствует никаких пагубных последствий, а, напротив, ощутила в высшей степени приятную бодрость и умоляла его попробовать плод. Адам прекрасно осознавал, что его спутница — нарушила единственный запрет, существовавший для них как испытание верности и любви. Рассуждая вслух, Ева сказала, что слова змеи о том, что они не умрут, были правдивы, потому что она не испытала никакого проявления Божьего недовольства, а, напротив, ощутила в высшей степени приятную бодрость, которую, как она полагала, испытывают и небесные вестники. Он горько сокрушался о том, что разрешил Еве отойти от него». Но все уже свершилось, и теперь он должен расстаться с той, которая доставляла ему столько радости. Как же примириться с этим? Его любовь к Еве была очень сильна. Окончательно пав духом, он решил разделить ее участь. Он уверил себя, что Ева была частью его самого, и если она должна умереть, он умрет вместе с ней. Он не мог даже мысленно примириться с разлукой с нею. Ему не хватало веры в своего милосердного и благоволящего создателя. Он не думал, что Бог, который из праха земли сотворил его живое и прекрасное тело, и который создал Еву, мог дать ему другую спутницу. В конце концов, рассуждал он, может быть, мудрый змей говорил правду, стоящая перед ним Ева была прекрасна и с виду так же невидна, как и до ее непослушания. Она излучала еще большую и более возвышенную любовь к нему чем до своего акта неповиновения, и все это благодаря съеденному ей плоду. Он не видел в ней никаких признаков смерти. Выслушав ее рассказ о счастливом влиянии плода и зная о ее пылкой любви к нему, он решил не страшиться последствий, он схватил плод и быстро съел его. Как и Ева, он не сразу ощутил его пагубное воздействие. Ева считала себя способной различать доброю от зла, Лстивая надежда овладеть более высокой областью знаний привела к ее мысли, что змей — ее особенный друг, проявляющий большую заинтересованность к ее благополучию. Если бы она вначале отыскала своего мужа, вместе с которым они бы поведали Творцу о словах змея, то были бы немедленно избавлены от этого коварного искушения. Бог наставлял наших прародителей относительно древопознания, и они были полностью осведомлены о падении сатаны и об опасности прислушиваться к его советам. Он не лишил их возможности вкусить запретный плод, а оставил им право выбора, которое они должны были сделать самостоятельно. Поверить его словам, повиноваться его заповедям и жить, или же поверить искусителю, не повиноваться и погибнуть. Они оба вкусили плод, и великой мудростью, которую они приобрели, стало осознание греха и чувство вины. Сияющий свет, окутывавший их, вскоре исчез. Испытывая чувство стыда и трепета, осознавая, что они утратили Божий свет, Адам и Ева попытались отыскать, чем же прикрыть свои обнаженные тела. Господь не хотел, чтобы они проявляли интерес к плодам древа познания, потому что как тогда они бы подверглись влиянию сатаны, принявшего другое обличие. Он знал, что они будут в полной безопасности, если не прикоснуться к плодам. Наши прародители предпочли поверить словам, как они думали, змея, хоть он не явил им ни одного признака своей любви. Они, он ничего не сделал для их счастья и блага, в то время как Бог даровал им все, что было хорошо для пищи и приятно для глаз. Все, что мог охватить взор, свидетельствовало об изобилии и красоте. И все же Ева поддалась уловкам змея, полагая, что от них сокрыто что-то, способное сделать их мудрее и уподобить Богу. Вместо того, чтобы довериться Богу, она совершенно разуверилась в его праведности и взлеяла в своем сердце слова сатаны. После своего прегрешения Адам на короткое время вообразил себе, что он тоже вступает в высшие сферы бытия. Но вскоре мысль о совершенном преступлении наполнила его душу ужасом. Даже климат, прежде такой умеренный, стал холодным и неприветливым. У виновной читы появилось осознание греха. Они испытывали страх перед будущим, чувство нужды и душевной пустоты охватило их. Сладкая любовь, умиротворение и счастливое удовлетворенное блаженство, казалось, покинули их сменившись желанием чего-то, чего они никогда не испытывали прежде. Затем они впервые после прегрешения обратили внимание на свой облик. Ранее они не носили одежды, но были окутаны светом, подобно небесным ангелам. Теперь же этот свет исчез. Увидев свою ноготу и ощутив, что они потеряли нечто важное, они с чувством стыда и неустройства, отправились на поиски покрова для своих тел. Не могли же они обнаженными предстать пред очами Господа и святых ангелов. Постепенно до них стал доходить истинный смысл свершившегося. Их нарушение Божьей заповеди приобрело более ясный характер. Адам упрекал Еву за глупость, что она оставила его и поддалась уловкам змея. Оба пытались успокоить себя, что тот, кто дал им столько доказательств в своей любви, Простит это единственное нарушение, и что они не подвергнутся страшному наказанию, которого так боялись. Сатана ликовал от радости. Он искусил жену усомниться в Божьей любви и его мудрости, и пробудил в ней желание проникнуть в его мудрые замыслы. Через нее он привел к падению Адама, который из-за своей любви к Еве ослушался повеления Бога и пал вместе с ней. Весть о падении человека быстро, быстро разлетелась по всему небу. Ангелы в печали сложили свои арфы и сняли венцы со своих голов. Все небо было взволновано. Небожители были опечалены низменной неблагодарностью человека, который он отплатил за щедрые дары, представленные ему Богом. Для решения дальнейшей судьбы святой Четы был созван Совет. Ангелы опасались, что человек, протянув руки к плодам древа жизни и, вкусив от него, получит таким образом бессмертие и увековечит грех. Господь отправился к Адаму и Еве, чтобы открыть им последствия их непослушания. Завидев приближение Бога, они скрылись от Его лица, несмотря на то, что прежде в своей невинности и святости они радостно приветствовали своего Творца. И возвал Господь Бог Бог. Кадаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Бытие, 3 глава, стихи с 9 по 11. Этот вопрос был задан Господом не потому, что он нуждался в ответе, а чтобы осудить виновную читу. Что произошло?» «Почему же ты испытываешь стыд и страх?» Адам признал свое преступление не потому, что раскаялся в своем великом непослушании, а чтобы переложить свою вину на Бога. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие 3 глава 12 стих. Тогда Бог обратился к жене. «Что ты это сделала?» Бытие 3 глава 13 стих. Ева ответила. «Змей обольстил меня, и я ела».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 и будешь питаться полевою травою. по поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Бытие 3 глава, стихи 17 по 19. Бог проклял землю за грех человека. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Бытие 3 глава, стих 19. Он наделил их добром, удержав зло, Теперь же Бог объявил, что они будут питаться от земли и до конца дней своих будут встречать на своем пути зло. С этого времени человеческий род будет страдать от искушений сатаны. Вместо необременительной работы, предопределенной людям, их участью станут заботы и тяжелый труд. Их ожидают разочарование, скорбь, страдания и, наконец, смерть. Они были сотворены из праха земли и в прах должны вернуться. Затем Бог сказал им, что они должны покинуть свой дом в Едеме. Они поддались обману сатаны и поверили его словам, полагая, что Бог лжет. Своим прегрешением они открыли сатане доступ к себе, и теперь им было небезопасно оставаться в Едемском саду, ведь они уже совершили грех, открыв себя злу, и могли подобраться к дереву жизни и увековечить свою грешную жизнь». Они горячо просили разрешить им остаться, хоть и сознавали, что утратили всякое право жить в райском Едеме. Они и клялись в будущем самым старательным образом исполнять волю Божью. Но им было сказано, что в своем падении от невинности к греху они обрели не силу, а великую слабость. Если, будучи невиновными, они поддались искушению, то теперь, сознательно приступив закон они имели еще меньше возможностей сохранить свою честь. Их переполняли гнетущие душевные муки и чувство вины. Теперь они осознали, что наказанием за грех была смерть. Ангелам немедленно было поручено охранять древо жизни. Тщательно продуманный план сатаны заключался в том, чтобы Адам и Ева ослушались Бога, вызвав его недовольство, а затем вкусили плод древа жизни – чтобы увековечить жизнь во грехе. Но Бог послал святых ангелов, чтобы преградить им путь к древу жизни. Вокруг этих ангелов мерцали лучи света, приобретшие форму сияющих мечей».